Всем привет, с вами я Настя, сегодня мы будем играть в казино. Итак, я с собой взяла уже 660 тысяч, зашла, и э, мы здесь с Александрой, э, сейчас мы будем играть, и у нее нет денег. Э, передаю тебе привет, Александра Монтана, минус тысяча. Итак, э, пришел 96-й, до 100 тысяч пишет, давайте с ним сыграем на 100 тысяч, на 100 тысяч. В принципе, я не знаю... Он отказался. В смысле... Вот так вот напишем. Плюс 100 тысяч. Играем 33-м 10 тысяч. Угу. Давай. Ничья. Сейчас сыграем еще раз. И минус. Э -э, кидаем. Напишем вот так вот. Кинула 50 тысяч. Плюс 50 тысяч, пацаны. Это просто изи. Плюс. Господи, плюс. 15 тысяч. Серьезно, давайте. 4 тысячи минус. Еще раз. Плюс 15. Плюс 30 тысяч. Е, е е е е е Просто пацан подкрысил и не получилось, так сказать. Давайте играем. Проиграли. И теперь кидаем. Вот так вот напишем. Господи. Кидаем. Кидаем дубые. Мне кинул пацан на 10 тысяч, отказался. Э, вот. Давайте еще раз напишем, кидаем. 100 тысяч, плюс 100 тысяч. Yes. Минус 1000. Ого. Сейчас бы в минус было что? 50 тысяч, минус 50 тысяч. Э, давайте вот так вот напишем. 100 и больше. И если мне кидаем 200, то у меня появится чемоданчик. Играем. Плюс, ес. Yes. Он подкрылся, в принципе, сам со мной. Вот, так сказать. Вот. И я у него выиграла минус двадцаточка, Да. Значит, кидаем любые. Вот так вот. Ничья. Играем 50 тысяч. Плюс 50 тысяч. Плюс тысяча. Играем. Нет, не играем на 100 тысяч. Крыса. 20 тысяч, плюс 20 тысяч, yes. Плюс тысяча, минус тысяча. Блин, опять число не выпало. Давайте еще геним тысячу. Плюс, господи, плюс 100 тысяч, просто, Изи. Он мне кидает еще 100 тысяч, нет, нет, нет. Ну, хотя бы на тысячу сыграешь, пацан? Хотя бы. О, плюс 7 тысяч. Ах, хорошо. Угу. <с> так, 54 тысячи. Минус 54 тысячи. Передаю тебе привет, Никита Фомнюк. Я решила сыграть на тысячу рублей. <с> Не знаю почему. Опа, минус. Давайте до ста кидаем. Сейчас бы 100 тысяч анула Ой, как классно было бы. Плюс 100 тысяч, пацаны. Это просто изи <с> вин. Кидаем 152 тысяч Он написал любые. Так что кидаем ему тысячу рублей. Нон-РП Никите дали моему подписчику. Ай-яй-яй. Ничья 30 тысяч. Играем еще раз 30 тысяч. Плюс 30 тысяч. Изи, изи, изи. Это изи. Плюс 50 тысяч, пацаны. Это просто легендарная победа. Нам, мне кажется, нужно валить. Пока не поздно. Но мне не хочется уходить отсюда вот поэтому мы будем еще играть плюс плюс 50 тысяч ей у нас уже лям 200 вот и давайте со вторым сыграем тысячу и у нас сейчас минус должен быть вообще плюс будет о минус ура ой плюс 20 тысяч насколько же он теперь будет играть ну на сколько ты будешь играть пацаны а, на тысячу, да? В принципе, нормально. Играй, пацан, играй. Плюс 30 тысяч. Yes, easy. Так, что он теперь 50 захочет? давай wow. Давайте 142. Нет, 200 нет, это слишком много. Тем более он мне кинул тогда, когда я выиграла. И сейчас он, наверное, не будет кидать. Это значит то, что он крыса. Давайте, 200 тысяч. Плюс 200 тысяч. Господи, это не передать словами, как я сейчас рада. У меня миллион четыреста. И, господи, мне кидают пятьсот тысяч. Вы совсем, что ли? Давайте сыграем пятьдесят тысяч. Ну, просто, чтобы было так. <с> да, да, просто. <с> Он проиграл сто тысяч. И теперь играет 200 тысяч, и теперь играет на пятьсот. В принципе, это крысы, да, так сказать, минус пятьдесят. Плюс 165 тысяч. Ну, ладно. 7, плюс 72 тысячи. Со 152 мы играем. Тысячу рублей. Плюс 50 тысяч. Так, с, э, с кем бы сыграть? Давайте с 32 тысячи рублей сыграем. Он с 1000 играет. Плюс 10 тысяч. Минус 1000. Минус 1000. Нам кидает миллион! Нет. Играем 20 тысяч. Плюс 20 тысяч. Играем 40 тысяч. Плюс 40 тысяч. Кидает 50 тысяч. Плюс 50 тысяч. Минус 1000. Кидает 100 тысяч. И отказывается, скорее всего. Играем 100 тысяч. Минус 100 тысяч. Сейчас играем 300 тысяч. И все Играем. Ничья. У него выпала однёрка, скорее всего. Он сейчас мне кинет 300 тысяч. Ой, опасно. Плюс. Yeah! Плюс 1000. Минус 1000. Плюс 1000. Плюс 1000. Играем еще. Так, я 10, плюс 10. 300 тысяч, нет, сейчас будет точно минус, потому что было очень много плюсов. Очень много плюсов. Ну, 20 тысяч. Минус 20 тысяч. Плюс 126, ес, ес, ес. Мы сегодня очень много подняли пабла. Мне кажется, мы поднимем до двух лямов. Вот такая вот у нас получилась серия по казино, сегодня мы очень много подняли денег, если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, пока!